Всем привет! На связи мистер Офицер. Сегодня мы вместе с Делом сыграем в игру Эммануэлс. Ну а что из этого получилось, вы можете смотреть прямо сейчас. Всем приятного аппетита и шикарнейшего времяпрепровождения вместе с нами. Все. Замечательно, у меня аво. Ну... Но... Я, короче, член экипажа. Все. Меня, Ой, меня не качает. Пускай так, смотри. Оружие, скачайте данные, электричество откалибруйте. О, передатчик пошли калибровать. Пошли передатчик пошли, калибровать. Пошли. Так, он где-то здесь. Где-то вот здесь. О. А, он уже калибрует. У меня желтым горит. Я что-то могу сделать. Давай, калибруй. Калибруй. Тыкай на него мышкой, Что это за шляпа? Наведи всё. прицел, просто. Да я уже все сделал. сделал. Молодец. Че это за гашло? Пошли такое тогда в оружейную. Я думал, тут более этот. Что ты думаешь? Да тут хрень собачья. Это маленькие задания, понимаешь? Они не включили крупные задания. Это чисто хрень собачья. А че ты убежал, стой, да ты я не убежал, я здесь бегаю, я смотрю. Вот а электричество жопа. Ядрить! А я нашел оранжевого его убили, дошика. Опа. Я нашел труп. Дошика убили. Че? Кто такой Милохин? Не знаю. Хм hm. Я вот так напишу Ну Хм Ну я хз на самом деле Я не знаю Я не знаю, рядом со мной никого не было э, Точно не джет Почему он со мной бегал Точно не ты, ты тоже со мной бегал Остальных все под вопросом Не знаю Пусть вы Пуся Ты за это Пусть. я проголосовал, да? Пуся Ага Двое проголосовали за Путина, которого нет. Путин не был предателем, ну логично. Как не был? А я уверен, что не он был. Так, ну замечательно. Но я, правда, еще не провел энергию в нижний двигатель. Так, а как О -о -о. ее провести, вопрос-то в чем? давай давай Если честно, за мной бегает мазафака тут. И типа... Я а еще... мне ничего не горит. Что тут происходит тощи так нижний двигатель а как в него провести энергию Ты не слышал? да да да да да да я, мне у меня короче задача какая проведите энергию в нижний двигатель электричество откалибруйте передатчик но только кстати вот у проводов вот тут вот где-то где был передатчик тут как раз и грохнули а вот. я вот что-то могу нажать так, так я тоже бы... могу что-то нажать. Так, так а что тут надо сделать? Оп. А, я понял. Я не понимаю, что тут сделать. Так... Да, блин. Так. <фиф> да, блин. Чё бы. Да. Примите отправленное. Шопа, вверх. ты попробуй еще попасть. Е, задание выполнено. Отлично. Так, Охрана, а тут у нас столовая там... А чего? Охрана А как я мне покажи. это теперь сделать? Подожди А, все, что такое? Там, подожди, подожди Нижний двигатель А, воу, я теперь могу На нижний двигатель переместить хм. е, е, я задание выполнил Задание выполнил Нужно еще скачать данные Скачать данные по оружейке не а где оружейные здесь находится? Карту открываю, смотри, у тебя карта есть. Я иду к стол... А. Да. кто? Кто, кого, куда? Ну, я не знаю, кто. Так... А чё? О! <смех> чё, я по камерам видел? Нет. Так, так, так, так. Ну и кого тогда? Mm. Ой, там же еще по камерам можно следить. По каким-то, я правда не знаю по каким. Прикол весь в том, что тут э, либо нас вдвоем кто-то, либо нас вдвоем кто-то разводит, либо ну Джет с нами бегал. То есть первый раз не он убивал, mm -hmm. а голубого рядом с нами не было. Да голубой это ты? Да нет, голубой именно. Бирюзовый. Я вот тоже думаю, что против этого. Это я, который. А. Я синий. Так. Ну посмотрим, потому что я-то я точно чинил все это время этот гребаный двигатель. А против тебя нельзя проголосовать, кстати. Но, кстати, странно. А, потому что я задание выполнял. Я против себя тоже не могу. Может мы друзья, поэтому не можем? Я не знаю. Я против розового не могу тоже голос. -о, -о, -о, О, единогласно голубого выкидывают. Эк. И чё? Да, он был предателем. Ты представляешь? А, хм. мы его выкинули и победили. Да, забавненько, забавненько. Все-таки был он. Вот такой вот у нас получился первый заходик в МНАС. А что будет дальше, если вы хотите дальше смотреть, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и пишите комментарии. С вами был офицер КДЛ, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!